Привет, дорогие друзья! На связи Александр Андреянов, и в этом видео мы поговорим с вами о том, как же определить свои истинные мечты. Этот запрос на самом деле является очень частым в работе с теми участниками моих программ, которые ко мне обращаются по поиску своих мечт, определению своих желаний. Вообще, если говорить очень, очень просто и так вот разделить всех участников моих программ на две группы, то это э, группа людей, которые знают свои мечты, знают свои хотелки, в основном это бизнесмены, это руководители компаний, это люди успешные, достигшие уже результата, и они ко мне приходят, чтобы как на трамплин меня, на меня опереться и взлететь на новые высоты. То есть у этих людей уже все прекрасно и все хорошо. Но также есть вторая группа людей, которые к моему счастью или к моему сожалению, пока еще не знают о своих мечтах. И тогда я даю упражнение, которое я считаю, что должен вообще сделать каждый, я его тоже, кстати, делаю. Вы берете листочек бумажки, вот, чтобы это был разворот, такая тетрадка, и на, с левой стороны вы выписываете все, что вас раздражает, все, что вам не нравится, все, что, как вам кажется, в вашей жизни не соответствует вашим желаниям и хотелкам, и выписываете прям столбик все-все-все-все-все, что эмоционально у вас вот внутри ну, вам не нравится. И допустим, вы выписали первый пункт, что вас окружает а, мужчины, которые работают на комбинате, которые не имеют цели, которые там выпивают пиво, а, которые там в общем не развиваются и так далее, и так далее. То есть ваше окружение вам не нравится, например, я просто выписываю. Кстати, я работал на комбинате и э, могу сказать, что каждый, кто работает на комбинате и хочет там зарабатывать большие деньги, развиваться, может себе это позволить, я ничем не отличаюсь. Ну, допустим, да, в вашем окружении люди, которые вам не нравятся. И э, что э, нужно сделать с этим списком? Это минусы, которые вы выписали, и вам этот минус надо просто перевернуть в плюс. И я бы написал, что меня окружают люди, которые развиваются. Это успешные, уверенные мужчины, которые занимаются хорошими такими большими, крупными бизнес-проектами. Это мужчины, которые окружают себя красивыми женщинами, то есть их женщины выглядят дорого, богато. Это мужчины, которые берут на себя ответственность, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы берем минус, который вам не нравится, и переводим его в плюс. Тем самым вы находите ну как минимум 15-20 четких конкретных желаний, которые в вашей жизни сейчас для вас очень нужны и важны. Вот такое простое упражнение, которое а, мне позволяет а, быстро-быстро прийти в осознанность и понять, опираясь на то, что я не хочу, понять то, что я хочу. Рекомендую вам его сделать, и под этим видео обязательно напишите, как у вас получилось это сделать, ну вообще, что получилось, что не получилось, и что вам это упражнение дало. Ну, а я вас приглашаю в свои обучающие программы, у меня очень много бесплатных обучающих программ, смотрите под этим видео, мы большой командой трудимся для того, чтобы наше сообщество стало еще больше, чтобы нас окружали люди, которые развиваются, которые хотят делать классные проекты, ну и соответственно все вместе мы создаем свой мир, который мы видим, мир для наших детей, поэтому моя миссия заключается в том, чтобы каждый из вас, кто со мной соприкасается выходил на уровень человека. Который мало того, что может себе позволить иметь любую жизнь, а он еще ее и создает. С вами был Александр Андреянов. С верой ваш успех. Друзья, если вам нравятся мои видео, ну поделитесь ими в соцсетях. Пусть в вашем окружении будет больше успешных людей. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии, я на них отвечу. Все, люблю, обнимаю. Пока-пока.